28 июня 2019 года. Тивас и Альгиз. Шикарный в плане энергии день. Сидела, спорятся все получается. Жизненной энергии хватит на все, что вы задумали. Семье стоит передать бразды правления мужчине. Я понимаю, что в некоторых семьях это чревато, но сегодня можно, девочки. Пусть проявится себя как мужик уже наконец-то. Не препятствуйте, а наслаждитесь сполна заботой. Мужчины, вспомните, что вы мужчина. Честные, смелые, справедливые. Будьте настоящими. Сегодняшние энергии вам помогут. Тем, у кого нет семьи, выпадает возможность встретить настоящего мужчину, не упустите этого мужчину. А мужчины сегодня будут особ особенно притягательны именно мужскими качествами. Воспользуйтесь, мальчики. Ни одна женщина сегодня перед вами не устоит. В бизнесе смело гните свою линию и добьетесь небывалых прибылей. Однако не перепутайте и не, а, не перегните палку, не переступайте моральные принципы и не занижайте цену при оплате услуг или поставок. Те вас руна справедливости может запросто долбануть того, кто не соблюдает законов. Обманы мошенничества в этот день не прокатят. Те, кто ищет работу смело в бой и нахваливайте себя, но только справедливо и честно, иначе, иначе можете попасть в неловкое положение. Всем желаю прожить этот день максимально продуктивно. Напоминаю, что с 1 июля начинается курс «Астральный мах», «Руника» с 3 июля и «Стихийная магия» с 4 июля. Описание курсов находится под видео. Пишите, почитайте сначала, о чем это все, и заявки отправляйте прямо в скайп, потому что группы по обучению находятся у меня там. До встречи, друзья, в следующем.